Итак, всем привет, с вами канал CryptoGain. Сегодня нашел еще один очень интересный проект, довольно-таки свежий, ему неделя, 8 дней. Посмотрел, почитал, но довольно-таки интересный, в принципе, наподобие тех, что мы смотрели перед этим. Называется у нас проект Intuition Coin. Смотрим, сразу можно по нему пробежаться. Перевод страницы я не буду делать. Здесь, в принципе, и так все доступно написано. То есть тикет у него и нет. Тип у нас мастернода по майнинг ну, сразу скажу, что по майнинг мы совсем не будем рассматривать, то есть э, майнинг железом уже уходит на второй план, да, он не нужен, не интересен, я не обращаю внимания совсем на него. Скрипт, понятно, э, время блока 180 секунд, созревание стейка 24 часа, ясно, смотрите, вот мастерноды у нас э, так, у нас делится на. У нас будет 4 уровня мастерноды. Сейчас дальше покажу вам. Вот здесь в принципе уже есть. на форуме, даже на сайте у них вот нормально описано. Смотрите, каждый уровень, естественно, прирост идет с каждым уровнем. Он отличается по цене. Мы смотрим количество монет, сколько стоит. Ну, в принципе, интересно, да, вот четвертый уровень 120%. Классно, но не могу сказать, что прям обязательно нужно это движать, брать. Нет. Ну неплохо если, если уже будет проект на бирже да если уже вы реально там на пост там, то есть монеты будете как-то можно будет продать уже реально то есть есть смысл конечно наверное актуальнее будет всего сейчас сейчас взять если есть конечно деньги взять мастерноду да то есть и апнуть или купить просто две мастерноды одну из них вот какой то уровня постарше я думаю, что будет какой-то профит сто процентов. Так, смотрим дальше. У нас, как обычно, под все пер... кошелек, под все операционные системы. Ну, я думаю, всех только Windows. Мастернода. Вот мы видим, сколько она у нас будет давать. Так, с двухтысячного блока. Ну, постмайнинг. Да, если здесь монетки. Просто их купите. Сразу все начнет работать так, биржа, смотрим на океане биржи хотят залезть на 4 биржи у нас, то есть Gravix CryptoBright, CoinExchange и Cryptopia ну, скорее всего эти CoinExchange, Cryptopia, если даже и будут, мы сейчас дальше будем смотреть дорожную карту, это будет позже, в следующем квартале, но скорее всего как обычно, да, новые проекты это будут CryptoBright, они сюда попадут здесь вы сможете и поторговаться монетками, которые сможете здесь намайнить так ну здесь я думаю все у нас вот здесь все описано, опять же, дорожная карта не здесь, сейчас мы посмотрим у нас секунду на форуме, да хотя в принципе на форум можно Нет, посмотрим мы все же форум так, что у нас они здесь показывают? Но ну, опять же говорю, переводить страницу я не хочу. Я оставлю ссылки, вы посмотрите, кому интересно, подробнее просто почитайте по дорожной карте. Самое Сейчас, да, что у нас идет сейчас, июль. Обращаю внимание только на то, что они хотят, да, у нас листинг идет на мастер-нода онлайн. Это самое важное для нас, чтобы они появились, чтобы посмотрели уже, сколько что будет стоить они опять же чтобы на бирже они залистились и после этого уже хотя если все же я советую сейчас сейчас уже можно взять хотя бы даже немного монет да положить их на стейк посмотреть они по любому будут э, достакаться и на тот момент когда уже э, на бирже появится проект вы уже сможете поднять бабок сто процентов я думаю в августе не знаю, не могу сейчас сказать, сколько монет нужно купить примерно, я сам вот сейчас думаю. Но уже за месяц, да, то есть, э, который у нас предстоящий, уже можно будет насколько э, заработать. В зависимости опять же от того, сколько монет вы возьмете, либо опять же, если даже возьмете мастерноду Так, ну поэтому уже смотрели. Всего у нас монет, видите, то есть для бесконечности. Примайн себе не забирает 12 миллионов. Все написано минимальное достривание стейка 24 часа время блока также проходили там у нас 3 минуты получается ну да видите по майнингам мы здесь уже не видим то есть у нас идет по и мастернода ориентирует постоянно мастер на раздел несколько уровней интересно но ну, посмотрим что из этого получится я думаю все буду заканчивать как бы основную информацию я вам довел но мой совет все же можно купить монеток и с них как бы заработать э, кэша и довольно-таки быстро наверное, вывести его даже вот до конца лета. Сто Ну, не сто, пускай 90% это сработает. Ладно, ребят, будем прощаться. да Всем пока. Э, дальше опять же поищу что-то интересное, покажу вам какие-нибудь проекты, что-то подобное, где можно быстро, реально, быстро заработать денег, даже не обязательно покупать там мастерноду по пол биткоина и так далее. Всё, всем пока, до встречи, поддержите лайками, кто может. Всё, всем спасибо.